Говорят, догонять легче, в принципе, но как бы не гордо. С другой стороны, когда у тебя есть сильное основное направление, то можно и погоняться за конкурентами в каких-то смешах. Здравствуйте! Компании Нордики, в этом году немного новинок, но все они в принципе э, стоические, интересные, нормальные. Вот одна из таких новинок это целая серия скитурных лыж. Вообще в Нордике скитур он как-то всегда был недооценен, ну как бы сказать, точнее говоря, не то что недооценен, они честно говоря просто на него клали. Вот. И они очень помню каких-то таких интересных решений Нордике в скитуре. Ну вообще в альпинизме. То есть это в принципе такая рейс-компания, в которой все хорошо именно в ботинках, именно в области рейсов. Вот. И Нордика в этом году взяла и сделала просто целую серию скитурных лыж, вот, мне входит, в принципе, три модели отличаются исключительно по геометрии, по талиям, это 80, 85 и 90, но ну, все классические, то есть легкие, жесткие, с плавным рокером, но я ничего тут не вижу такого вот экстравагантного, инновационного, то есть лыжа как лыжа, легкая, срок Кантом, с кембером посередине, с плавным рокером, чтобы не залезаться на траверс, на высоту не уходить, носок жесткий, чувствуется павлоневый павлоневая скаль... ну, внутрянка, лыжа при этом сайдволл полный, что в общем-то даст ей, может быть, какое-то преимущество при катальных режимах. Но меня, честно говоря, в данном случае радует даже не то, что в принципе а, как бы а, какие они меня радует, то что Нордика, в принципе, как-то обозначает движение туда. И я от Нордики на самом деле жду ботинок. Я думаю, что это породится не направление скитурных ботинок. Все, буду тестить. Подписывайтесь, не пропускайте, пока.